Ой, на, на шпроты, на засол. Заодно купаемся. Заодно купаемся. Хороший москвич, жирный. Лунчик у нас складывается. <связывается> <связывается> вот хороший москвичик, елец Он идет. Ребята, всем привет, добрый день или доброе время в суток, кому как угодно сегодня решили пойти снимать а, какую рыбу и делаем шпроты так у нас получилось планируем сделать из уклейки из верхоплатки и что у нас получится если поймаем что-нибудь другое там пескаря сделаем из пескаря ну будем ловить на опарыш сегодня и у нас а, такая лучшая. Кроме крючка здесь нет ничего, резко и все. Просто течение это и рыбалка детства. Ну, вот, вот такая вот рыбка. Вот такая вот рыбка. Наму клечка мелкая нужна будет. Будем ее ловить. Ну если крупнее пойдет, мы не расстроимся. Вот, ну примерно такая. Ну, такая вот, Она вот такая вот лехоплавочка. Она клюет. Вот такая вот ребешка. Есть. Пошла. Друзья мои, всем привет, с вами Димас, оператор Антон, мы сегодня для вас наловили мелкой рыбки, вот такой уклеек, ну чуть покрупнее, ельцов, москлецов, такая вот рыбка у нас, И решили для вас приготовить, ну попробовать приготовить шпроты, такие вот местные шпроты, в принципе они ничем не -то отличаются, только рыбы. Как бы здесь уклейка. Начнем приготовление. Для этого нам надо будет ее почистить, рыбу, от чешуи. Уклейка чистится очень быстро. Ее можно вообще не чистить. Она такая, как бы, чешуйка у нее нежная. Ее можно просто промыть, она уже все сойдет. И, естественно, почистить от внутренности, от кишков. Для этого мы надрезаем. И стараемся вынуть аккуратно наши кишочки. Здесь почти все вынули. Ну, естественно, мы там будем промывать еще. В принципе, оператор сейчас покажет, может быть. Там как бы ничего не остается, только пузырь. Как бы все чисто. Ну, пузырь он съедобный. Друзья, мы почистили нашу речную рыбку. Такие вот симпатяшки получились, без голов. Включаем нашу сковородку, чуть маслица выливаем, распределяем ее по всему диаметру и выкладываем нашу рыбешку аккуратненько по всей поверхности нашей сковородки, аккуратно выкладывается. как бы мы добавили жидкий дым она у нас немножко потомилась еще и начинаем попробуем закрыть баночку что у нас получится из этого? наши э, личные штропы выкладываем ну не все умало. что из этого выйдет я не знаю но это как бы не заводские сразу видно речные вот и заливаем масло как делают это на фабрике и закрываем крышкой, как обычный консерву Оп. Вот, щелчок все закрылось и я думаю так же как консервы мы перевернем Будем испытывать, пробовать, что у нас получилось. М -м -м -м -м. Запах ТМК присутствует, но не как шпроты, естественно, ребят. Это естественно домашние шпроты, такие речная рыба, Она не морская, наверное, вкус отличается. Есть специальные рецепты. Мы видели, добавляли не очень много разных специй для рыбы, лаврушку, перец, соль, все. Больше ничего не было, у нас. и масло. Очень вкусно конечно наш шпрот если честно далековато но я думаю они постоят баночки в холодильнике примут такой же вкус вот он просто горячий кто не пробовал горячий шпрот ну, наверное вряд ли кто-то пробовал я сейчас пробую клейку речную горячем виде такая томленная рыба косточки нежные их нету как шпроты я думаю она остынет Стоит в холодильнике или в каком-то местечке в подвале несколько недель. Вот и примет ну, почти шпоротный вкус и вид. И все такое. Так что пробуйте, ловите уклейку. Сейчас летом. Ну как бы она всегда клеет. Делайте, пытайтесь, что у вас получится. Ну, мне кажется, прекрасная закуска. Там бутерброды сделать детям, там на стол что-то необычное подать. Вдруг вас. Вы не купили, просто не успели. А у вас баночка такая заряжалась. С вами был Димас, оператор Антон. Всем добра и мира. Увидимся. Пока-пока.